Привет, дорогие друзья, с вами снова Хилкрем снова сейчас с вами погоняем. Давно не было у нас выпусков, но сейчас мы попробуем реабилитироваться. Откроем вот у нас чемоданчики, два таких возможных. Открыть бронзовый и синенький за время. Бронзовым что у нас тут попалось? Магнит. Так, видео, видео, видео. Посмотрим рекламку, интересно. И нам дали 5. Тысяч монеток денег у нас немного, поэтому нужно немножко постараться подзаработать. Вот он, чемодан за время. У нас долго не было, поэтому спокойно его открываем. Так, на мотоцикл он дали лучалки. Но мотоцикла у нас еще пока нету. Вот э, в магазине, деньги мы не тратим. Вот, давайте все-таки наверное, восстановим свои навыки в кубке Hill Klimp. Э, это, по-моему. Самый первый, если я не ошибаюсь Ребят, поправьте меня, если я ошибаюсь Пишите в комментариях, какой он там по счету Ну, а гонять мы будем, наверное, все-таки Давайте на формуле на своей поездим Ну, не зря мы в нее влаживаем деньги На ней есть магнит а, Кстати, кто смотрел предыдущее видео Тот знает, что нам попалось А вот что нам попалось Ну, если интересно, посмотрите Неинтересно, не смотрите. А мы пока на Формуле ю вперед, забираем все-все-все монетки благодаря магниту. И, естественно, естественно, какие мы будем первые? Первые! Ура! Ничего себе, личный рекорд! Формула еще не максимально прокачана, а она уже обошла Супер Дизель в личном рекорде. Аж на 2 секунды, вы представляете? Целых 2 секунды! Это знаете, как в, в спорте, там даже доли секунды считаются Вот, э, ну, если честно, у меня проблема вот с идеальным стартом э, На формуле, ну как-то тяжело он выходит, потому что формула так резко набирает обороты Очень-очень-очень-очень-очень быстро э, Не знаю, как у вас, а у нас немножко с этим проблематично На танке вообще суперски набирать там обороты маленькие, а тем временем еще одна медалька и еще один личный рекорд. Ничего себе, обратно 2 секунды, мы выиграли времени. Вот как мы рвем на нашей формуле землю под собой. Что же будет, когда мы ее улучшим на максимум? Видите, она наполовину у нас. Да, э, наполовину, вот на, э, там, там вообще далеко не, не половина, а наш старый супер дизель на максимальных улучшалках. Давайте-ка на нем прокатимся. И в следующем, кстати, выпуске, ребята, обязательно смотрите. У нас наконец-то на Супер Дизеле появится. Кто посмотрит следующий выпуск, кто-то знает, что у нас появится на Супер Дизеле. А пока скривика. Извините, язык ломать не буду. Разбился. Быск из России. Привет, друг. Друг, привет, разбился. Мы вдвоем едем, дое... а, все трое разбились, доехали только мы. Биск, Биск, если я тебя правильно называю, отзовись, если ты смотришь наше видео. Если не смотришь, обязательно найди и посмотри, отзовись и скажи мне правильно я назвал свое имя. В общем, ребята, кто себя встречал когда-нибудь в чужих видео, ну как в чужих, все это видео наши общие. Просто у ну, на другом канале, допустим, у меня или еще кого-нибудь. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я себя встречал там у тебя, или я встречал у других блогеров. Мне интересно, с реальными ли людьми мы катаемся, или. Или все это боты. Когда-то мне один, один подписчик писал, что вроде как о, это он со мной ездил. Ну, не знаю. Пока был только один такой комментарий. Если таких ребят много, то процентов мы ездим в идеальном старте и не с ботами. Вот, э, такой вот вопрос меня интересует. А мы пока летим, лидируем. И, ну, я вам скажу, что. Кейт. Кейт, не знаю, парень. Ух ты какой, сальто, фляг просто она делала. Биск остат. Догоняйся. Вот, молодец, молодец, потихоньку догоняешь. Ну, не успел, не успел, ничего, Оптимус обратно на первой позиции. Тем не менее, все доехали, слава богу, никто не сломал шею. А, в общем, ребята, подписывайтесь на наш канал, обязательно пишите комментарии, ставьте пальчики вверх и делитесь нашими выпусками. Всем пока-пока, впереди все самое интересное.